Сжатый воздух используют в тормозных устройствах транспорта. Пневматический тормоз работает следующим образом. В исходном состоянии из-за равенства давлений с обеих сторон тормозная колодка отжата от колеса. При необходимости торможения открывается тормозной кран 6, и сжатый воздух по трубе 3 устремляется в атмосферу. Избыточное давление воздуха в резервуаре приводит к закрытию клапана 7. В результате на поршень слева будет оказываться большее давление, чем справа. Тормозная колодка прижмется к колесу. Если теперь закрыть тормозной кран 6, то сжатый воздух будет поступать в цилиндр и равенство давлений слева и справа восстановится.